Меня зовут Иван Корнилин, я руководитель, управляющий собственник компании Берега Групп». Компания занимается тем, что создает для своих клиентов пространство для развития. Так мы называем наши выставочные стенды, презентационные места, фотозоны и оформление наших мероприятий. Мы хотим быть лидерами в России в сфере строительства выставочных стендов и оформления мероприятий. Мы компания из региона, из города Казани, но несмотря на это мы составляем серьезную конкуренцию и лидером рынка. Нас знают, нам доверяют. Наш уровень из регионального стал российский. Компания росла и в период развития понимали, что компания нужна какая-то связка, да, что работа ее становится разбалансированной. И задачка была сбалансировать компанию, собрать ее в единый такой цельный клубок, в котором, в котором происходит обмен информацией, в котором все понимают, что они делают, зачем они это делают, куда они идут. С этим запросом мы обратились к вам. Ожидания от шестинедельного курса были примерно как от спасательного круга некого, потому что мы в тот период находились прямо в очень серьезном Аврале, Аврал был везде, он был в текущей деятельности, он был в организационной деятельности, он был в проектной деятельности, и мы ожидали, что этот спасательный круг вытянет нас и даст нам возможность не только работать в Аврале, но заниматься еще и проектами развития, заниматься своими какими-то вопросами, с химией заниматься, вынырнуть из пучины, Аврала, который нас тогда просто поглотил. Ну, мы почувствовали, что нашим кораблем можно управлять быстрее, чем мы это делали. Мы научились не заниматься ненужным, заниматься важным, научились делегированию, научились общению между собой. Но вот именно сейчас пришло понимание, что если ты действительно вкладываешься в этот инструмент, он начинает работать, и он освобождает тебя от многих неприятностей, скажем так, на дороге к твоей цели. Мы получили понимание, куда нам идти. То есть она у нас на сегодняшний день четкое, понятная. Мы получили понятные шаги, что мы должны сделать для того, чтобы прийти к нашим целям. Мы получили сплоченную команду, мы получили управляемость, управляемость за счет внедрения инструментов системной работы. Внедрение системной работы ⁇ это не только какие -то ежедневные какие-то механизмы по управлению, но это еще и на основе стратегических сессий, создания проектов и управления этим проектом развития. Наша компания живет не процессами, она живет проектами. То есть у нас в месяц проходят 10, 15, 20 проектов. И удержать их все достаточно сложно. Поэтому что мы сделали? Мы собираем вокруг каждого проекта проектную команду. И эта проектная команда работает по принципам системной работы внутри проекта. Тем самым команда удерживает проект доводя его до высокого качества реализации. И ни один проект не теряется, и не важно, большой это проект или маленький это проект, все они доводятся до конца, все они доводятся до точки. Это избавляет э, руководителей от постоянного контроля. Потому что когда проектов в 15 руководитель один, руководитель живет только тем, что смотрит, как же реализуется проект. В данном случае команда сама доводит проект до нужной стадии, до высокого результата. Системная работа – это конкурентное преимущество. То есть внедрение инструмента системной работы приведет, безусловно, приведет к конкурентному преимуществу компании по сравнению с конкурентами. То, что вы делаете, это важно.